всем привет вы на канале как заработать в интернете нашел в интернете вот интересный кран думаю что он платит реферальная система здесь 30 процентов вот ваша партнерская ссылка также посмотрел по посещаемости то данный кран вот получается в июле посещали 872 человека ежемесячно итак как же на этом кране зарабатывать? Здесь самый огромный и самый большой заработок это прохождение опросов. Вот кнопочка Offerwall. Нажимаем на нее. И здесь опросы. Это самый большой заработок здесь. Пройдя один опрос, вы уже сразу сможете вывести с этого крана и проверить его на платежеспособность. Здесь мы зарабатываем токены, а токены далее мы обмениваем на криптовалюту. Здесь множество криптовалют, которые можно выводить. Также здесь есть ежедневный бонус за то, что мы каждый день заходим. Также можно здесь уровень свой повысить, опыт и энергию зарабатывать. Итак, переходный вот криптозаработок, заявка вручную. Здесь кран нам дает 50 токенов, каждые 3 минуты можно здесь собирать с данного крана. Разгадываем капчу и проходим антибота. Все очень просто. И нажимаем собрать свою награду. Мы получаем 50 токенов. Далее есть ежедневный бонус. Каждые 24 часа сюда можно заходить просматриваем здесь рекламку и нажимаем вот клейм мы опять же таки зарабатываем 50 токенов вот еще можно здесь энергию клеймать здесь каждую минуту нам дают 3 энергии и 20 токенов плюс вот 0 процентов ежедневно будете заходить данный процент будет увеличиваться Разгадываем антибота. Нажимаем собрать свою награду. Так 20 токенов мы заработали. Далее здесь есть шортлинки. Просмотр веб страниц. И достижения. Также какая-то микрозадача еще есть. Здесь мы можем вывести свои сатоши. И здесь можно биткоин, шиба, солана, бинанскоин, солана, лайткоин и вот трон. Самая любимая моя криптовалюта. И здесь минималка, к сожалению, 10 тысяч токенов. Ну я же говорю, проходя опросы, вы можете за один опрос заработать минималку. Получается минималка здесь 1 и 4 трона. И вот можем вот посмотреть лидерборс. Это самые топовые игроки, которые здесь собирают криптовалюту. И вот кто-то уже на 461 уровне. Вот у кого-то 278 рефералов. Он вот зарабатывает за счет партнерки. Вот такое количество токенов. Ну и так далее. Вот шортлинки кто-то вот Разгадывает это за день Девяно... А не это за неделю 90 шутлинков И получается он Заработал 50 тысяч токенов Также вот здесь С крана кто-то зарабатывает Получается за неделю он Собрал 1464 раза И заработал Плюсом к крану 10 тысяч токенов ну и так, далее, вот оферволы люди проходят. Это опрос Вот кто-то прошел 250 опросов и бонусом заработал, получается, 50 тысяч токенов. Ну давайте посмотрим, для интереса, сколько это 50 тысяч токенов. Это получается 7 trx вот ну, такой, друзья, кран. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, ознакомьтесь и зарабатывайте. Если я наберу минималку, я сниму повторное видео и проверим данный кран на платежеспособность. На этом у меня все. Всем вам желаю хорошего дня и всем больших заработков. Всем пока.